Добрый день! Крышу Домского собора отремонтировали два года назад, башню укрепили год назад, С собором все в порядке, теперь ищем деньги, чтобы починить проспект Органа. Но Орган работает, концерты есть, не все бесплатные, в основном за символическую плату, но посетителей много. Это для тех, кто собирается в ближайшее время воспользоваться прямым рейсом Рига-Казань-Рига и посетить наш город. Я действительно постараюсь очень коротко выступить, чтобы дать возможность задавать вам вопросы, и тогда буду пробовать рассказать что-то, что более интересно вам, а не мне. Мне 40 лет. Я с 2009 года в Риге. По образованию экономист я заканчивал сначала Латвийский университет в Риге по специальности «Аналитическая экономика». Потом, это было начало 90-х, мне повезло получить стипендию и уехать учиться в Данию, где я уже завершил магистратуру по специальности «Международная экономика». Моя мечта изначально была идти учиться в докторантуру, делать академическую карьеру и преподавать в университете. Когда я вернулся из Дании обратно в Латвию, это был в значительной степени осознанный выбор, Вернуться домой и продолжать карьеру дома. Я сначала работал в Латвийском университете, вел семинары по микроэкономике. Потом параллельно, так как это были 90-е годы, и зарплаты для академического персонала были еще ниже, чем сейчас, начал подрабатывать журналистом. В результате осталось на 7 лет в журналистике. И когда ты работаешь в журналистике, у тебя часто появляется ощущение, что ты не согласен с какими-то процессами. Что достаточно логично политическими, экономическими или социальными. Если ты журналист, тогда ты, соответственно, можешь или пытаться процессы изменить, или повлиять на них через редакционную политику СМИ, или уходишь, переходишь на другую сторону и занимаешься решением вопросов сам. В 2005 году я ушел из журналистики в политику, с тех пор я возглавляю партию, трансформировалось название, сейчас это называется «Социал-демократическая партия Согласия», последние 12 год уже получается, много. Три года я был депутатом Сейма, потом после Сейма был избран Рижскую думу и с 2009 года являюсь мэром города. Следующий выбор у меня через 37 дней. Так что после вас обратно возвращаюсь в середину выборной кампании. Рига. Рига – город 700 тысяч населения. Бюджет города сейчас 945 миллионов евро, расходная часть – по ВВП, если мы берем сравниваем со средним по Европе, ВВП в Риге составляет 106% от среднего европейского. В городе живет 700 тысяч человек, примерно 55%, русскоязычные, порядка 45% латыши. При этом в городе национальных и языковых проблем, по сути, не существует. Есть отдельные вопросы, которые связаны с уровнем национальной политики, но это наше, скажем так, национальное развлечение. На уровне самоуправления, на уровне городской думы у нас... В принципе, считаются близкими к идеальному отношению между латышами и не латышами. У нас считается один из самых высоких в Европе уровней межэтнических браков. 20% латышей состоят в браке с нелатышами. У нас очень распространена система, когда всеми говорят сразу на смешанном латышском и русском. Предположим, у меня я русский, у меня жена латышка. С ребенком мы дома говорим. Не по каким-то национальным по принципам, а просто, чтобы он лучше выучил языки. Ему два года, я говорю только по-русски, жена говорит только по-латышски. В результате он говорит, насколько может двухлетний ребенок говорить, уже на двух языках. И это, в принципе, та практика, которая очень активно применяется и в Риге, и в Латвии в целом. А, главный вызов сейчас, если мы говорим про политику, внешнюю политику и про ситуацию в Латвии в целом, это, конечно, ситуация в Европейском Союзе. Это в риски того, что Европейский Союз может дальше или распаться, или расколоться на богатую часть и на не очень богатую восточноевропейскую половину, это, конечно, исход выборов во Франции, потому что ситуация во Франции показывает большие проблемы в Европейском Союзе, где очевиден рост ксенофобии и национализма, который, к сожалению, если мы посмотрим на историю Европы, никогда ни к чему хорошему не приводил. В принципе, на данный момент для Европы в целом и для нашей небольшой страны в частности, то, каким образом будет развиваться Европейский Союз, наверное, самый важный вопрос на ближайшие лет пять, если не больше. Я предполагаю, что я каким-то образом мне удалось разбудить ваше любопытство и попытаться дождаться от вас вопросов. Кто готов задавать первый? Как у вас принято? Так, да, давайте я вот модеран. Здесь здесь, здесь место. Здесь удобно. У вопросы. Так, ну давайте я начну, как проректор начну с первого вопроса. Вопрос такого рода? Сейчас, безусловно, вы затронули значит, проблемы Евросоюза. Одна из проблем это мигрантские потоки. Вот. Россия уже давно существует в этом пространстве. У нас миграционные потоки идут из Средней Азии вот, в основном. И, конечно, Татарстан у нас такой регион, с которым богатым опытом работы, как это дело ну, как бы обустроить, и гармонизировать. Потому что тут татары, русские живут тоже в течение многих веков две культуры, считайте, ислам и христианство. Если такая проблема сейчас ладно появились ли волны иммигрантов? Это первое. Второе, значит, вот наши социологи, наши политологи, ну и вообще в России, э, привлекают, что следующая волна может пойти из Средней Азии Потому что, видимо, туда будут перемещаться, могут перемещаться силы НИГИЛ, дальше. Не вот. занимается ли у вас кто-то такой этой проблемой, и есть ли интерес к профессии с Казанским университетом, с нашим опытом в этой области? Если говорить про миграционные потоки и про беженцев, то есть это, я бы разделил бы эти два процесса, потому что Европа долгие годы и десятилетия сталкивалась в первую очередь именно с миграционными потоками. А Как справлялись с этими, какая была, скажем, эффективность интеграции в каждой стране по-своему, но большая часть европейских стран даже сейчас уверена в том, что без значительной миграции, которая была в Европе, из Турции, из стран бывшего, предположим, Югославии, развивать экономику в том темпе, в котором это получалось, было бы невозможно, потому что объективно значительная часть профессии сейчас там работают люди, которые не, исторически не являются выходцами из Европы. То, что, с чем столкнулась Европа сейчас, это уже не люди, которые приезжали более или менее осознанно для того, чтобы найти работу. Во многих случаях это было в рамках организованных, централизованных программ, как, предположим, приезжали турки в Германию. Или когда принимали беженцев из Югославии, например, Швеция считает, что для них это был большой успех. Страна получила дополнительно сотни тысяч новых жителей, больше экономика, и они этим довольны. Но сейчас тот поток, который именно беженцы, люди, которые бегут от войны, совсем другой профиль. То есть наши специалисты, которые ездят, предположим, в Германию, говорят, что если пять лет назад в случае с вопросами интеграции приезжих в общество, это был вопрос языка, это был вопрос законодательства, это был вопрос какого-то в значительной степени поверхностного обучение местным традициям, то сейчас доходит до того, что нужно объяснять самые простые, самые а, примитивные бытовые вещи, включая, как открываются окна, как работает бытовая техника и так далее. То есть очень другой профиль людей, которые приезжают в Европу. В Латвии поток минимальный. У нас около в общей сумме было 300, то есть 300, 3-0, и все без тысяч, без других каких-то числительных беженцев, которые задержаны были на границе с Россией. Это Афганистан, это Ирак, это Вьетнам. В рамках централизованной программы из Европы мы получили около 200 еще беженцев, они все уехали, уехали дальше в Швецию и в Германию. По разным причинам, и по причинам социальным и по причинам климатическим, но на данный момент у нас проблемы нет. И в принципе в Латвии, как и во многих восточноевропейских странах или предположим восточных землях Германии, те регионы, где беженцев меньше или мало, те регионы и отличаются иногда более повышенным уровнем псинофобии. Не знают, не сталкивались, и, предположим, в случае с Латвией. Латвия является исторически очень однородным обществом, где 99, сколько-то процентов – это, в принципе, христиане. У нас исторически никогда не было мусульманского меньшинства. У нас сейчас, если мы говорим, кто исповедует ислам, 1300 примерно татар, которые живут исторически, плюс выходцы из других мусульманских регионов России – по несколько сот, максимум 1000-1100 Азербайджан опять же люди, которые жили в Латвии с 70-х годов и в принципе и все. и после независимости считается там по разным подсчетам к нам приехало не то две, не то три семьи, ну не семьи, это неправильно говорить семейства из Чечни. Все. А у нас люди, которые уезжали воевать в Сирию. У нас есть такие. Это все были мусульмане-конвертиты. То есть это были или латыши, или русскоязычные, которые поддавались пропаганде, в том числе, которая популярна сейчас в интернете на русском языке. И у нас по разным подсчетам до 10 человек уехало воевать в Сирию. Один сейчас находится уже не под следственным а, по-моему, даже уже под судом. Но, опять же, это все были единичные случаи. А если говорить, возвращаться обратно к Европе, то там будет еще непросто. Так, если упрощенным языком выражаться. Если говорить про промышленность, то, к сожалению, процесс экономических реформ, когда переходили от э, плана к рынку и процесс приватизации, на мой взгляд, был проведен и самым удачным образом. И мы потеряли часть промышленности, часть индустрии, к сожалению. Но Рига, опять же, если возвращаться к тому, что мы имеем в нашем городе, как и говорил, это 106% от среднеевропейского уровня ВВП на душу населения. В Латвии в целом это 64%, а отдельные регионы в Латвии порядка 30%. Это связано, во-первых, с тем, что в Риге – это морской порт, 20 тысяч рабочих мест, которые связаны непосредственно с портом. Порядка 6 тысяч рабочих мест – это еще железная дорога, транзит. Естественно, транзит в значительной степени связан и с отношениями с Россией общей конъюнктурой, причем конъюнктурой и экономической, и политической. У нас был пик того грузооборота в 2014 году, сейчас, конечно, оборот грузов сократился. Финансовый сектор, производство с высокой добавленной стоимостью, то есть производство, скажем, то, что сейчас называется модным словом стартап, например, индустриальные дроны у нас пошли, хай-энд, пошли акустические решения, то, что идет, например, на экспорт в Америку. У нас хорошее производит оборудование для кухни, которое идет не только по рижским школам, но на экспорт. То есть небольшой площади производства, но с высокой добавленной стоимостью. Плюс фармацевтика, два основных производства, это Greendex и онлайн фарм. В Риге в меньшей степени, в Латвии в целом, это, естественно, все, что связано с молочкой, с мясной продукцией, с сельхозпродукцией в целом. Ну вот, вкратце, и плюс туризм. Туризм мы начали развивать в Риге с 2009 года только. У нас в 2009 году было 600 тысяч туристов, сейчас мы вышли на уровень 2 миллиона 300 тысяч. То есть за 8 лет мы увеличили больше, чем в 3 раза количество туристов. Причем у нас очень хорошо идет и с России. У нас был бы, естественно, спад в 2015 году из-за кризиса, но даже сейчас начали ощутимо возвращаться российские туристы. И плюс у нас очень хорошо идет с Западной Европы. ВЭФ? Нет, от ВЭФ производства не осталось. Остался только Дом культуры ВЭФ, который мы сейчас ремонтируем. Это проект остался. Примерно нет, но у нас осталась традиция, у нас остались, осталась школа, и, предположим, я был недавно на производстве, небольшое помещение, но они производят оборудование для классов школы и высших учебных зави... заведений. 90% рынка – это Америка. Очень довольна. Надо внимание. Да. Но, в принципе, самый надежный, самый результативный вариант – это прямой рейс брига казань рига Лучше вариантов нет, потому что, если мы говорим… Ну, я могу говорить сейчас про молодежь Латвии. Предположим, возьмем для примера молодежь, у кого родной язык русский. Они Россию знают достаточно поверхностно, причем знают в основном по сериалам, по прочим продуктом, который размещается на телевидении, то, что связано с музыкой, то, что связано с шоу-бизнесом в целом, что, естественно, дает какое-то представление о процессах происходящих в России, но, наверное, не совсем полное, не совсем точное. Плюс, если брать среднего, например, русскоязычного студента из Риги, то добраться до Берлина, остаться на какое-то время в Берлине вернуться обратно, в принципе, может быть в отдельных случаях на порядок дешевле, чем добраться до Москвы. Потому что не нужна виза раз, дешевые хостели 2, э, дешевые авиалинии 3. То, чего нет, к сожалению, сейчас, например, в случае с Латвией и российским направлением. И мы очень рады, что нам сейчас удалось пробить такой важный прямой рейс, потому что традиционно считалось, что другие авиакомпании за Москву не пускают. То есть мы летали в Питер, летаем в Москву, естественно. И то, что пустили в Казань, это, это важно. Это, в принципе, огромный сразу слой дополнительных отношений и общений. Но если отбрасывать в сторону основ... такие классические формы, как студенческий обмен, когда ты едешь, ты живешь там, семестр, два семестра, естественно, ты возвращаешься с другим абсолютным уровнем понимания, то просто обычное общение, которое сейчас не хватает. Мир, с одной стороны, стал меньше, потому что он глобальный, потому что технологии, тебе кажется, ты знаешь все. Нажал кнопку в айфоне, и ты знаешь, что происходит, в том числе и в каком-то из регионов Российской Федерации, благодаря YouTube, Но на самом деле это не то. Точно так же, как получается у нас, например, если говорить про знание русского языка. Зачастую латышская молодежь думает, что он знает русский язык, но он знает только то, что он выучил по титрам, смотря сериалы. На работе этого уже недостаточно, нужно пойти немножко еще с академической точки зрения, потянуть, ну, например, грамматику с предлогами. Поэтому просто больше общаться – это самое важное, это то, на чем мы работаем всегда. Для нас, например, когда мы говорим про туристов из России, у нас на пике был 31% туристов в Риге из России, для нас же важны не только те деньги, которые туристы туристов остались, хотя мы очень благодарны всему этому, но это опять же это меняет отношение к стране, это меняет отношение к городу, это у кого-то появляется желание вернуться сюда потом в Ригу не только опять сходить в оперу или в Домский собор, а предположим, вложить деньги, получить вид на жительство, купить какой-то бизнес. Это помогает. Если стучать, то слышно. Что помешает нам развиваться сейчас? Я думаю, нам сейчас, если мы говорим в целом про развитие экономики, мешают развиваться проблемы с системами здравоохранения и образования. То есть это две отрасли, которые бедственно требуют реформ, причем последние десятилетия, я бы даже об этом говорил. Но реформировать систему образования, предположим, когда тебе нужно решать тысячи вопросов, связанных со школами, и столько же вопросов, связанных с вузами, или, предположим, системам здравоохранения Политически, к сожалению, на... Какие-либо серьезные реформы никто не был готов, а те реформы, которые проводились, зачастую приводили к еще более тяжелым результатам. А у нас нет полезных ископаемых, у нас только человеческий капитал, и если мы не будем нормально э, обеспечивать здравоохранение, чтобы человеческий капитал был здоров и образование, чтобы он был высоко подготовлен, это, естественно, создает проблемы для развития экономики в целом. Я бы назвал бы это, эти две проблемы главными. Не, ну с Юрмалы что произошло? Юрмалу забрали в Сочи. Поэтому что произошло с Юрмало, нужно спрашивать у Российской Федерации. Мы были очень рады этому конкурсу. Мы искренне переживали, когда он ушел из Юрмалы, но конкурс, к сожалению, теперь в Сочи, то, что видим по телевизору, выглядит красиво. Это да, это был, к сожалению, результат того, с чем столкнулась Европа и Россия, когда начали ухудшаться отношения и втянули по разным причинам, в том числе и внутриполитическим, культуры и культурные связи в политику. Количество российских туристов и количество людей, которым принадлежит собственность в Юрмале с российскими паспортами, оно не уменьшилось. Но да, концертов пятидневных с российскими звездами у нас нет. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Люди разные. У меня вот супруга, она психолог, здесь работает в университете, и у нас там, что с психологами э, в Латвии, и они там постоянно проводят тренинги, ну, прямо в, в Юрмале. То есть там святое место просто не бывает, все работают, значит, Не, ну, вместо место новой волны в Юрмале мы потеряли волну КВН а и Comedy Club. Есть большой фестиваль теперь, который организует Лайма Вайклова. То есть, ну, другие мероприятия проходят, но немножко, скажем так, покупательная способность публики, которая приезжает на эти мероприятия, чуть ниже. еще вопрос. Если нет, у меня очень много вопросов, я буду задавать предъявление. Ребят, вы не стесняйтесь, у вас редкий случай задать, как уже говорилось, непосредственно вопрос. Причем отвечать я могу честно, вы не мои избиратели, поэтому говорить могу все, что в голову придет. Если... Я не верю в то, что во Франции победит, ну, по нынешней социологии, потому как разложились результаты по остальным кандидатам, что Липен может победить, но, опять же, все думали, что и Клинтон победит. И все думали, что Великобритания останется в составе Европейского Союза, с одной стороны. Хотя, с другой стороны, боялись и выборов в Голландии, думали, придут националисты-популисты, займут первое место и придут к власти. Не получилось. Если побеждают националисты во Франции, и Франция выходит из Европейского Союза, это значит, что Европейский Союз раскалывается не только на Запад и Восток. То есть ну, богатая часть – это страны, которые основывали Европейский Союз, и, возможно, Скандинавия и Восточная Европа. Но это и раскол внутри Западной Европы. Потому что, в принципе, мир в Европе, стабильность в Европе и развитие Евросоюза в значительной степени обеспечивается отношениями Германии и Франции. Это, опять же, это можно к этому по-разному относиться, но это факт. Если из этой двойки потеряется Франция, то ну, плохо от этого Северу, в том числе и Латвии. И для нас в этой ситуации тогда главный план остаться с той частью или скандинавской или с германской, но ну, когда будет раскол, что мы были с нашими западными партнерами. Я уехал на два дня порадоваться, что у меня никто не спрашивает о выборах. Да? Хорошо. Нет, не, расскажу, расскажу. Рига – это город с населением 700 тысяч человек. То есть, с одной стороны, это связано и с размером населения, и с тем, как развиваются технологии. У нас сейчас, ну, наверное, половина предвыборной кампании идет через социальные сети. То есть, социальные сети они эффективнее традиционных СМИ. Ну и, скажем, в случае с Ригой… Если мне нужно обратиться, например, к группе населения 25-45 русскоязычные то Facebook будет эффективнее телевидение и радио. Я не говорю уже про печатные СМИ, которые, понятно, совсем уходят вниз, но даже электронные СМИ проигрывают. Это одна специфика, то, что характерно для э, Риги. Вторая специфика – то, что делает именно наша партия, но мы давно находимся у власти и давно эту именно практику применяем. Мы всегда перед выборами, с одной стороны, и в те годы, когда выборов нет, то есть мы придерживаемся одного и того же принципа, мы идем навстречу во дворы. То есть мы берем палатки и по какому-то графику в раз в год проезжаем по, приезжаем по микрорайонам, общаемся с людьми. То есть это постоянное общение, которое, с одной стороны, выражаясь ну, умным языком, когда мы... С одной стороны, офлайн во дворах, и с другой стороны, онлайн благодаря социальным сетям. И плюс то, что мы делаем. Ну, в принципе, все. То есть, два основных элемента у нас. В Латвии очень сильные ограничения по рекламным кампаниям. Предположим, за месяц до выборов запрещена телевизионная реклама. То есть, вот с 4 мая у нас выборы 3 июня любая реклама на телевидении запрещена. У нас очень серьезное ограничение по затратам. То есть, например, в Риге ни одна из партий не может потратить на, вы... на рекламную кампанию больше 130 тысяч евро. Это по любым меркам очень мало. То есть это значит, что партии могут купить немного рекламы на радио, и в принципе все. Какие-то листовки напечатают. А дальше у нас очень серьезное ограничения по пожертвованиям. То есть партии могут принимать пожертвования только от физических лиц. Только сейчас это получается не больше 18 тысяч евро в год человек может пожертвовать. И только в том случае, если он может показать, что у него за последние три года были легальные доходы, чтобы такого размера пожертвования произвести. То есть у нас система сейчас, по сравнению со многими европейскими странами, или сравним, предположим, с Америкой, в разы в разы жестче. Поэтому партии в основном ищут возможности использовать или личные встречи, или социальные сети, потому что другие СМИ партии не могут позволить из-за ограничений по финансированию. Давно не слышали вот таких жизни. У нас остались хорошие режиссеры, которые снимают хорошие фильмы, но Рижская киностудия стала частной собственностью в 90-е. Я помню, последний раз, последний раз с Рижской киностудией сталкивался, когда сам работал еще в журналистике, и наша служба новостей освещала с пожарной киностудии, там, я помню, кадры были, очень иллюстративная картинка, остов сгоревшей кареты, которая использовалась при съемках Шерлока Холмса. Но фильмы хорошие у нас снимают, которые получают награды на самых разных международных фестивалях. Плюс то, что делает Рижская дума, мы вели программу, что если любая кинокомпания и любая продюсерская группа что-либо снимает на территории Риги, то мы возвращаем обратно 25% от средств, потраченных на территории города. И у нас бывали случаи, когда у нас использовали Ригу и для того, чтобы... Снимать что-то про Ригу. Иногда, если это были азиатские компании, которые в Риге снимали Германию. У нас были европейские компании, которые в Риге снимали Россию. То есть ну, мы можем найти пейзаж на любой вкус. Вы сами смотрели фильм Грудая дорога в Логично. А? Логично. На обоих языках и много раз. Включаешь телевизор, его показывают. Но не так, как ирония судьбы, но часто. Вот ну, молодежь, даже об этом даже, даже не знает, но я. я... У нас есть э, ассоциация молодых ученых Казанского университета. Это очень амбициозные такие ребята. Вот, вот, основная масса вот, э, присутствующих здесь потом войдется в эту ассоциацию молодых ученых. Это до 35 лет. Uh -huh. э, у вас очень большое желание, может быть, при вашей помощи, каким-то образом установить связи с молодыми учеными университетов ваших, потому что пока у нас не получается честно скажу, какое-то взаимное сотрудничество. Хотя я не знаю, я вам говорил, что у нас фантастическая оборудование сейчас стоит. Все есть, только вот приезжай и работай. Я думаю, что это энергность определенная. Наверное, наследие на, на какую-то работу проводят, может быть, как-то негативно, я не знаю. Но вот мне кажется, на почве молодых ученых мы могли бы сотрудничать. Это первый. Потом э, вот, э, опыт показывает, что мы организуем фестивали организуем вот молодых людей у нас есть мол, э, лагерь волга такой международный значит вот э, вы будете с президентом с вами. вот так. одно из предложений можно было бы чтобы молодежь лучше друг друга знали знали причем напрямую не через э, телевизор не через интернет а напрямую И наши вот. и как вы думаете, вот можно было бы Если говорить про Ригу, то помочь нашим ребятам приехать на любые мероприятия в Казани мы всегда готовы и финансово, и административно. Если говорить про помощь, связаться вашим молодым ученым с нашими, предположим, ведущими вузами, как Латвийский университет, это бывший ЛГУ, технический университет, бывший РПИ, и университет страдания, бывший медицинский институт. ну, Три главных направления мы всегда поможем, потому что университеты не городские, но у нас очень хорошие партнерские отношения. Хорошо, покажите, кто из ваших вот, сопровождающих пить будет ответственен за это? Вот, встань тогда, покажись. Да. Вам директор школы, депутат Решка, Думы, замкомитеты. Когда мы вам наши предложения отправим, я буду. Какие деньги есть? Может быть, предложения какие-то? У вас есть у нас, знаете, у вас какой-то конкурс сверстников? Нет, все, кончился. Понимаете, у нас все-таки мусульманская культура, многие девочки просто стесняются задать вопрос. Не стесняйтесь, у нас здесь сейчас интернациональная площадка. Да, студентка первого курса, юридический факультет. В Риге существует, если мы говорим про крупнейшие социальные программы, которые отличают нас от других городов, у нас в Риге бесплатное проезд в общественном транспорте для всех учащихся по 12 класс школьников, у нас учатся 12 лет. Для студентов у нас скидка 75% в общественном транспорте при покупке проездного. С 1 по 9 класс школьники питаются бесплатно в рижских школах. Система такая, у них есть специальная карточка, которая входишь в автобус, она у тебя проездной, в школе она работает как ключ, и она же работает столовой как способ расплатиться за обед. То есть ты получаешь условный жетон, то есть ты можешь или за этот жетон раз в день получить комплексный обед, или если ты хочешь что-то другое, ты просто доплачиваешь разницу. А дальше, если мы говорим про скидки, у нас общественным транспортом пользуются пенсионеры бесплатно, неработающие пенсионеры ездят со скидкой 50%, Работающие пенсионеры со скидкой 50%, не работающие бесплатно. Городские учителя, работники муниципальных больниц, работники социальной службы Рижской думы ездят со скидкой порядка 60% в общественном транспорте. Студенты, возвращаясь студентам в общественном транспорте, раз. Ну и пока все. Мы, их, мы будущих студентов кормим бесплатно в школе. Подготавливаем. Неоднократно читал и слышал, что очень много молодежи уехало в Европу. Mm -hmm. Это действительно и есть такой факт, да, поиск работы? Ну, конечно. Первая волна была сразу после вступления Латвии в Европейский Союз, когда поехали в Ирландию и Великобританию. Во-первых, эти обе страны открыли рынки труда раз. Во-вторых, английский язык два. Из Ирландии потом начали уезжать другие страны, потому что там начались проблемы с экономикой. Но считается, что Великобритания живет до 250 тысяч Ирландия порядка 80, плюс Германия по разным подсчетам тоже под 80 тысяч. Они недавно только открыли рынок труда, считается. До 400 тысяч уехал Понятно. У вас есть программа возвращения э, статистических? Например, мы в Казанском университете пытаемся возвратить наших профессоров, которые, не наши, это а профессоров, которые уехали в свое время. Да? А сейчас вот у нас есть достаточно оборудования, у нас есть ресурсы, хорошей зарплаты, чтобы они возвратились. У вас тут такие программы есть? Но, с одной стороны, это получается несколько двухсмысленно, потому что это, эти люди они не являются иммигрантами. Они просто переехали в рамках Европейского Союза. Да, они, они же не меняют документы, не меняют подданство. Но это в принципе как-то из республики Татарстан уехал в Санкт-Петербург. Естественно, хочется обратно вернуть человека, который уехал в другой город, но это не программы по возвращению соотечественников, это все-таки единое сейчас пространство. Хотя для страны это больно, потому что мы теряем рабочие силы. У нас в Латвии, в Риге объективная нехватка рабочих рук. Предположим, в Риге безработица сейчас по разным подсчетам 3-9%. То есть, ну, по сути, структуральная только. А на стройках не хватает народа. Понятно. Во-первых, когда мы говорим о сотрудничестве между городами, то очень важный действительно фактор есть или не, нет прямого авиасообщения потому что ну, это, это совсем другой уровень возможностей. Дальше, если мы говорим про отношения между городами и что города могут друг другу дать, предположим, в случае с Ригой и Казани. Это два города, которые в 1991 году начинали с абсолютно одинаковых стартовых позиций с точки зрения, предположим, организации коммунального хозяйства, с точки зрения того, как все создавалось, каким образом функционировали города. Плюс то, что очень важно, города сопоставимого размера. То есть Рига 700 тысяч, а Казань получается миллион двести. То есть ты можешь действительно изучать опыт, какие Таким образом, разные города, начиная с 1991 -го года, по-разному э, решали собственные проблемы. Иногда это бывает положительный опыт, иногда отрицательный. Но, например, для меня опыт коллег из Вильнюса и Сталина намного важнее опыт любых других мэров, потому что город понятного размера, город был с понятным, опять же, э, общим... Коммунальным прошлым. Коммунальным И, например, у нас первый пункт соглашения – это то, что мы будем делиться опытом в организации работы самоуправления, потому что вот мы только что говорили с, с мэром, я рассказывал про социальные программы, которые есть у нас, как мы их, в том числе технически реализовываем. Это, например, часть опыта, который мы можем поделиться. Не удалось проговорить дальше, скажем, темы, которые могли бы быть интересны непосредственно для Риги, но я уверен, что в Казани есть решение, которое Рига могла бы со своей стороны перенимать. Опыт, предположим, для такого города, как Риги, например, столицы, как Берлин или Париж, он в значительной степени платонический. И из-за разницы в размерах, и из-за разницы в бюджетах на душу населения, и из-за разницы, скажем, включая климатическую, и то, каким образом, ту же самую, не знаю, систему отопления везде строили. Я просто помню, это был 2010 год, был первый год мэром. Я участвовал в конференции, где участвовали, это был круглый стол, мэры Франкфурта, Хельсинки, Мехика, ну, то есть крупные города, и тема была Smart Cities. Очень хорошая, популярная, модная тема. А с другой стороны, в это время в Риге была зима, у нас был рекордный уровень снега, у нас протекало 40% крыш, потому что просто все засыпало сверху донизу. И ты, с одной стороны, смотришь на эти Smart Cities, да, как в Мексике или в Финляндии решают, а с другой стороны, у тебя крыши текут. И поэтому зачастую вот опыт наших соседей по бывшему Советскому Союзу и по Восточной Европе, он самый важный. Дальше, если мы говорим про соглашение, для нас очень важно то, о чем мы говорили все это время, это туристические связи, раз, которые помогают дальше в том числе развиваться экономическим связям, два, это культурные связи, три, потому что просто послать группу учащихся из Риги, например, в лагерь летний в Казань, если у тебя есть возможность прямым рейсом послать это одно, а когда тебе нужно покупать с пересадками, это уже сложнее и наоборот помимо культурным опытом обмена муниципального экономически-туристической связи, это просто еще факт, опять же, то, что мы каждый раз подчеркиваем, что для нас важны с любой точки зрения хорошие отношения, но ну, мы город, поэтому мы устраиваем отношения со своим уровнем, с регионами Российской Федерации. Понятно, что у нас на данный момент ближе всего и интенсивнее всего отношения там Москва-Питер-Рыбсков. Сейчас у нас в Казани, мы этому очень рады. В Латвии у Риги очень бурная история. Мы были частью Польши, частью Дании, частью Германии, частью Швеции, частью России, частью Советского Союза, частью нацистской Германии. То есть, ну, очень длинный список. Предположим, когда Рига была частью Шведской империи, и когда к нам сейчас приезжают в значительном количестве шведские туристы, то вот у нас любимый вопрос спросить у шведов, а вы знаете, какой город был второй по величине, когда Рига была частью Швеции? Ну, и каждый швед говорит, ну, наверное, Рига нет. Вторым по величине городом тогда был Стокгольм, потому что Рига была первым по величине городом Швеции. У нас очень богатая, и богатая и в хорошем смысле слова, и богатая, к сожалению, и в смысле печальных событий, трагичных событий, история. Но мы с этим справляемся. Поэтому у нас в городе, я же говорил, у нас 55% населения русскоязычные, 45% латыши. У нас у огромного количества семей деды воевали в советской армии. У такого же количества семей деды были призваны воевать в немецкую армию. Если мы сейчас начнем делить, у кого кто, где воевал, ничего не найдем. У нас в случае с латышскими семьями это не э, вымысело художников, это реальные случаи из э, реальных историй семей, когда один брат воевал на стороне немцев, предположим, в Курлянском котле, а другой брат воевал на стороне 130-го полка с латышских стрелков. Поэтому мы с нашей трагичной историей, мы научились справляться, хотя, да, это, конечно, сказывается иногда и на внутренней политике, но требует просто времени. Господин мэр, вот у нас 3 мая будет ежегодное такое мероприятие «Бессмертный полк». Я сам в прошлом году партнер своего дедушки нес, моя жена партнер дедушек своего несла. У вас есть такая практика в Риге, вот вы говорите о русскоязычном населении, 9 мая вот такая, организация «Бессмертный полк». Бессмертный полк – это новая акция, которая сейчас рижане присматриваются, какое-то количество участвует, но 9 мая в Риге – это уникальный по сути, по масштабам и по форме организации праздник, который отличает Латвию и от Европы, и от России. Отличается, во-первых, тем, что в Риге в праздничных мероприятиях 9 мая, в зависимости от погоды, в зависимости от того, выходной это день или не выходной, участвует от 150 до 200 тысяч. В городе с населением 700 тысяч человек. Это значит, что если посчитать процентуально, то у нас доля людей, рижан, которые отмечают 9 мая на улице, ну, сопоставима с количеством, с долей людей, например, в Москве. А может быть и больше, если мы считаем процентах. При этом 9 мая у нас по календарю... День победы над нацизмом и, соответственно, траура по жертвам Второй мировой войны – это 8 мая. 9 мая это праздничное мероприятие проводится только единственно за счет общественных организаций. То есть рижане сами собирают пожертвования, сами организовывают праздничные мероприятия. Масштаб праздничных мероприятий, ну, например, у нас в прошлом году, в этом году у нас будет выступать группа «Чаев», у нас выступал «ДДТ», у нас выступал «Кустурица», у нас «Машина времени» выступала «Арбенина». То есть у нас уважаемый уровень. Я помню, один мой знакомый, из, близкий знакомый из Санкт-Петербурга, я ему говорил, останься у нас в Риге на 9 мая. Он говорит, я домой поеду в Питер. Я говорю, у нас в Риге будет выступать 9 мая в этом году «ДДТ» и «Кустурица». Он говорит, ну да, а у нас «Золотое кольцо». У нас, у нас в этом плане все хорошо? Итак, еще вопросы есть? Итак, пожалуйста. А в Латвии в самоуправлениях нет разделения на исполнительную законодательную власть. То есть мое официальное название должности это председатель городской Думы. Но при этом представитель Городской думы, он избирается из состава депутатов, которые избрались в думу, Наши избираются избирается 60 человек, но я как председатель думы веду заседания думы, но я же и выполняю по сути функции мэра, потому что департаменты подчиняются мэру. Из числа депутатов избираются комитеты и председатели комитетов, которые работают как министерство, но мэр, опять же, он напрямую руководит департаментами. Поэтому у нас это смешано. У нас обсуждались разговоры о том, чтобы сделать разделение, но это связано, например, с тем, что в данной системе 60 депутатов, которые работают в Рижской Думе, они даже не получают зарплату. Они получают компенсацию, потому что для них это общественная деятельность. У них нет ограничений, каждый из них работает где-то еще. Директор школы, предприниматель, профессора, то есть основная профессия. И в Думу они приходят на заседание комитетов и на заседание Думы. У них нет отдельных кабинетов, у них нет своего специального персонала или помощников, так принято. Если создавать профессиональную Думу, то есть отдельно мэр, отдельно городское собрание, тогда нам просто нужно найти помещение, где мы разместим 60 депутатов, 60 комитетов, кабинетов, помощников им нужно набирать. Да, вот так-то не хочется». Коллеги, последний вопрос Население в городе, ну, у нас после 1991 -го года в целом население в республике сокращалось. Также оно сокращалось и в городе, поэтому мы сейчас держимся последние все годы стабильно на уровне 700 тысяч человек. У нас, к сожалению, проблем, связанных с расширением города, нет. У нас исторические границы между самоуправлениями. Есть Рига, есть пририжские самоуправления. На мой взгляд, систему нужно менять, то есть нужно создавать какое-то единое формирование, которое бы включало бы в себя весь рижский район. Потому что это ну, с точки зрения бюрократии, с точки зрения эффективности ну, неправильно, когда у нас, например, на границе с Ригой находится самоуправление, в котором живет 4500 человек, и там есть мэр, вице-мэр, 4 комитета, собственное строю какие-то полицейские, а рядом находится вот граница, микрорайон Риги, в котором живет 55 тысяч человек, и у них нет ни мэра, ни строю права, ни собственной полиции. Естественно, ну, содержать с точки зрения эффективности расхода средств отдельное такое самоуправление, учитывая, что все люди, работают все равно в Риге и там, получают зарплату. И налоги им платим мы из Риги, я бы, конечно, выступал бы за большую консолидацию и укрупнение самоуправления. Но политически это пока еще потребует до достаточного времени. Так, вот, то... спасибо, ну, вот Два вопроса ну, у нас два. получается, да? Если говорить про партию, то uh, мы, мы, мы являемся самой популярной партией в Латвии, у нас крупнейшее представительство в парламенте, но на уровне правительства мы находимся в оппозиции. Мы возглавляем ряд крупнейших самоуправлений городов Латвии. Мы считаем, что наша главная основа успеха – это то, что за нас голосуют и избиратели латыши, и избиратели не латыши. У нас традиционно партии разделены на условные правые партии, за которые голосуют только латышские избиратели, и отдельные по uh, Трудно сказать, какой идеологической направленности небольшие партии, за которые голосуют только русские. Мы единственная партия, за которую голосуют и те, и другие. Например, в Риге у нас порядка 65% избирателей – это русскоязычные из наших сторонников, и 35% – это латыши. И это дает нам, соответственно, большую базу, чем у любой другой партии. Если говорить про... Опять же, успех в Риге. Мы два раза участвовали в выборах. Мы на прошлых выборах получили 58%. Рассчитываем получить плюс-минус только же и в июне этого года. Мы единственная социал-демократическая партия в Латвии. То есть наша политика в Риге была всегда с 2009 года конкуренция социал-демократического подхода в столице и правого подхода, либерального подхода на уровне правительства. И на данный момент рижане и жители Латвии продолжают поддерживать политику левую. А если же говорить про политика... Вот что отличает хорошего политика от плохого, но ты должен делать вещи, за которые тебе не стыдно. Вот, вот в душе, перед собой. Тебе не нужно об этом отчитываться или не отчитываться перед избирателями в социальных сетях и так далее. Но если ты, как бы, то, что ты делаешь, ты считаешь, что ты делаешь правильно, тебе это нравится, тогда, мне кажется, ты хороший политик. А если ты процессе поиска компромиссов, которые, опять же, они неизбежны, это часть профессии, и э, так всегда будет. Если ты в, в, по ходу компромиссов начинаешь делать вещи, с которыми ты в принципе не согласен, или тебе просто неприятно, ну тогда или меняй профессию, или меняй компромисс. www.airbaltic.com Скажу честно есть, Если вы сейчас пойдете, зайдете на сайт И начнете резервировать билеты То велика вероятность, что будет очень хорошая цена Airbaltic.com Если сейчас резервируете билеты Очень хорошая будет цена да, очень нет, Вопрос очень прагматичный У нас нет фиксированных цен Предположим, если сейчас покупать на июль Дешевле, если покупать в июне На июль, тогда лучше и не лететь Вообще, я, я, конечно, не, не, не рекламный агентство, но могу сказать, что, конечно, побережье э, ну, Лаврии, Балтийское море, это... Да. Но, в принципе, если мы, верну, беру, если мы говорим про рейсы, то эти рейсы, расписания, они, в принципе, заточены именно под жителей Татарстана, потому что вылет из Казани в Ригу, это в 3 часа ночи ты прилетаешь к 6 утра в Ригу, и у тебя появляется возможность улететь по 80 прямым направлениям в остальные европейские города. То есть у нас где-то в 7.30, 7.40, 7.80 часов начинаются вылеты по Европе. А из Риги в Казань рейс вылетает 23.30, то есть ты успел вернуться из всех европейских городов, сел на рейс в Казань, и ты уже час 30 здесь ночи дома. Да. Господин, спасибо. Спасибо большое.